Как правильно проживать негативные эмоции без чувства вины и самобичевания? Благодарю. Знаете, милые женщины, вот возникает негативная ситуация, конфликт или что-то там, эмоции выплеснулись, ну выплюснулось, но возникло, но пришло. А следом подумайте, а что я хочу в этой жизни? Жить счастливо в любви, в радости или в проблемах. Вот. вот расскажите, вот чего я хочу. И вот я сейчас делаю выбор. Я могу продолжить этот негатив, это думать, обижаться, там, то, то, то, то, то. Это я выбираю любую дорогу. Или я могу улыбнуться, сказать, обнять, поцеловать или просто... Просто уйти, улыбнувшись спокойно, переключиться на что-то, послушать музыку и так далее. Это другое. То есть, понимаете, то есть каждый такой момент, знаете, что сделав шаг в обиду, какой-то другой момент негативный, вы выбираете не основную дорогу, а тропинку, в сторону от основного пути. Будет трудно вы сами себе создаете трудности. Поэтому, ну да, ну понервничаю, ну там покричали, ну там что. А потом, то есть, нет, я выбираю другое, вернитесь на и сделайте что-то доброе. В адрес себя, в адрес этого человека, в адрес там, ну в общем, что угодно. Сделайте, чтобы ну, снимилировать все то, что вы выпустили. Ну вот так. Просто еще раз говорю, резюмирую. В каждый момент времени во время негатива просто на секунду задумайся, а что я хочу? Какую жизнь я хочу? Я сейчас делаю перекрестка. Анатолий Александр Александрович, можно я здесь немножечко? Очень часто сейчас такие есть среди других мастеров предложения и рекомендации проживать свои негативные эмоции. Я уже говорил об этом. То, что я сейчас сказал, я как раз не сказал слово «проживать». Я не предлагаю проживать. Это мне никогда не нравилось, это, этот метод проживания. Войди в конфликт, доведи до конца, все выплесни. Знаете, лес рубит, щепки летят. И можно так этими щепками завалить всю жизнь свою. Я считаю, что все-таки надо, ты человек, ты творец. Да, ты можешь поступить как, ну, как животное, выразить то, что тебе идет. Твоя реакция просто на уровне инстинктов, на уровне там, и так далее. Ты можешь это позволить. Но тогда просто осознай, что ты в этой ситуации был не совсем человек. Ты не управлял. Процессом ты не творец.